хорошо что твой не в курсе всем привет меня зовут андрей калашников и сегодня мы снимаем новое видео в торговом центре сегодня я, возможно вам покажусь немного похотливым таким самцом который чего-то хочет от девушек такого вы еще не видели от меня сегодня мы узнаем на что готовы девушки чтобы получить бесплатную халявную татуировку вот такой вот замечательный плакатик. Поцелуй меня и получи татуировку. Если девушка согласится поцеловать меня, я дам ей сертификат на 1000 рублей. Предлагаю. Есть вариант халявы такого полки? Нет. Слушай, разлей. Есть предложение, короче, ты меня целуешь, а я за это тебе даю сертификат на что-то студию сделать стироки. Да. Окей, считаю. Смотри, нужно поцеловать меня. Я тебе дам сертификат. Ну можно для начала щечку, а потом уже не щечку. Ладно, окей. Да, сначала щечку. Хорошо. Ты, ты готов? Ладно, давай. Всё, это спецкотворение. Поздравляю да. тебя! Поздравляю тебя! Проверенный приём. Там в нашей студии. мы себя не обманули, там нужно жить. Ну, спасибо. спасибо. Пока. Пока. Офигеть! Мой первый поцелуй в жизни. Точно? -то Уверена? Да, мне химчистка нужна. Ну ладно, хорошо. Ей нужна химчистка. Бегом, бегом. Пожалуйста. Я туда пойду. Ребят, такая проблема. Мы вот начали снимать в торговом центре, где я стою с плакатом. А охрана до нас к нам пристает и говорит, чтобы мы убрали этот плакат, что это какая-то рекламная деятельность и тому подобное. Поэтому я решил просто подходить к девушкам и предлагать им сделать татуировку за поцелуй вместе с нашим сертификатом. Мы сейчас пытаемся найти Во -во -во, стой. Привет. А, э, Стоим, подожди. Сейчас мы идем здесь, вот бьет машина. А, тебе... Подожди, тебе нравятся татуировки? Да, У тебя есть татухи? Да. Пирсинг там. Татуировки. Отлично. Наш клиент. Смотри, есть возможность получить татуху или пирсинг бесплатно. У меня есть <с> такой сертификат. Ну, такой вот татусолон, товарищи как тату. Вот. Нужно меня поцеловать. Ты меня поцелуешь, я тебе даю сертификат. Татуировку равно поцелуй. Все просто. Ты просто меня целуешь и все отлично. У меня мужчина есть, Мужчина есть. Блин, мужчина тебе такой машину купил? Что ты сделала, чтобы я тебе купил? Давай, я дам тебе сертификат, мне поцелуешь. Мы можем запикселить твое лицо, и, ну, то есть пиксели, квадратики, и тебя вообще видно не будет. Ну там чуть-чуть сам буквально, ноги. Не знаю. И ты меня поцелуешь, а никто не знает об этом. Ты получишь атуку. Увидимся потом у нас студии, поржем, как это было весело. Да давай, соглашайся. точно будет? Да, мы запишем, а. честно. Если что, ты нас подашь на нас на с, с правами. А, в щечку, да. Ну нет, не щчку, не щчка. В смысле? Ну можешь сначала щчку поцеловать, разойти. Прилудие, да? так... Ну, прилюдия, да, прилюдия. Ты хочешь сертификат? Давай, ты, ты готова? Нет, я не готова. Но... Давай ты поцелуешь щчку меня, а я поцелую тебя в губы. Потом. Mm, да, ладно. расстроюсь. О, он так нежно целовается. Ты готова езжать? У тебя такие руки холодные. Как тебе подобраться там? Вам понравилось? <смех> ты меня здесь походу ждала, да? <смех> <смех> Держи, <смех> я здесь, Критикат, <смех> твой. Спасибо большое, что ты поучаствовал, ты очень вкусная. Все, <смех> меня не смущали. Молодец, крутая! Е -е -е. Уже две девушки в моих губах! Все, пока, увидимся у нас в студии. Нет, это темно. Надо других искать. Идем других найдем. Девчонки, привет! Точно? Ну поцелуй, да? Поцелуй, Спасибо. Она замужем. Вон идешь. Отлично, отлично за поцелуи. Я вообще не хочу отвергать. Да? Не хочешь да. отвергать? Окей. Можно потратить на пиксель. Давай. Мы сделаем один сертификат за 1000 рублей. А, да. Да. А, да. А, да. Нет. А, нет, а ты не буду Почему? Да, Всего да. лишь один поцелуй. Нет, это же интимное личное. интимная личное? Да. Ты не, не готова? Нет. Точно уверена? Шанс есть. Ты, там Тоннели растянешь побольше. Точно? Уверена? Ну, извини, что отликнуло. Привет. Э, стой, не торопись, э, у тебя есть татуировки? Нет. Вообще ни не одной? Ни одной. Хочешь татуировку? Ну, или пирсинг, да, прокол. Ну, все, не убегай, все нормально, все хорошо. А, ты хочешь татуировку или Пирсинг? Возможно. Ну, смотри, есть возможность, э, ну, на татуировку нужно копить, там, что-то откладывать, возможно. Ну, я не знаю, как у тебя там, как у тебя по финансам, есть вариант сделать все бесплатно. Как ты на это смотришь? Mm, бесплатно ничего не бывает. Это, пра не это правильно. Нужно, смотри, есть сертификация нашей студии татуировки, и ты можешь его получить, если ты меня поцелуешь. Ну, маленький поцелуй просто. А куда? Трех секунды. Куда ты хочешь? Куда угодно в живот? Нет. Ну можно начать, например, ты мне поцелуй в швейщик, а эти поцелуи в губы? Нет. Точно нет? Уверена? А ну сколько сертификат? Такая! Думаю, на тысячу рублей. Тысячу рублей это ну, тысяча наличных, как бы тут наклеечки еще есть на телефон. Вот. Ты согласна? Давай. Ты меня слушаешь или да. я тебя? Давай. Почему меня. Давай ты меня подслужишь. Еду учебу в щчку. Нет. Ты такие маленькие губы. Держи я все Спасибо. Ну Сокройте мое лицо. Спасибо, что поучаствовала. Приходи в нашу студию. Мы будем тебя ждать. Давай, проколимся, что-нибудь только сделаем. Междугруки дрожат. Да, ты далеко не далеко живешь? Нет. Очень далеко. далеко. О, -о, -о, О. Меня постоянно везет на девочке из Азина в последнее время. Привет, Кори. Хочешь О, Нет. За всего все Ну, Уверенно. Привет. Хочешь патуировку? Тебе не нравится? Точно? уверенно, Хорошо. Андрей, вон, на эскалаторе. Привет. Смотри, есть вариант сделать складную татуировку. Нужно, вот, нет, плакатик такой я подготовил. Нужно поцеловать меня, если ты хочешь татуировку. хочешь поцелуя за матуировку. Просто поцелуй. 33 секунды поцелуй, не знаю. Стандартный поцелуй без языка, раз уж не то пошло. Не будем мешать, людям. Уйдем поговорим, не бойся, все нормально. Татуировку бесплатную или пирсинг, там вот у тебя ухи. Ты хочешь сделать татуировку или тоннели, например, тебе растянуть, у тебя есть тоннельчики. Всего лишь поцелуй, маленький поцелуй. Ты готова? Татуировка. Ну татуировка, ладно, мы дадим тебе сертификат на 2000 рублей в нашу студию. Либо на пирсинг, либо на да, или прокол можно сделать, либо персик, либо татуировку. Да. Ты готова? Ну давай, чего ты не ломаешься? Давай, идем. Ты готова? Давай ты мне поцелуй, чтобы я на тебя и наезжал я не наезжал как-то. Она стесняется, смотрю. ну что? Ты готова? Поцелуй сам. Точно? Да. Сам. все-все ладно окей поздравляю сейчас учимся сертификат прекрасная как у тебя эмоции без хорошо итак наше видео подошло к концу как вы поняли некоторые девушки соглашались некоторые нет в общем-то четверых по-моему я поцеловал вот, в общем, девушки не против, это было прикольное видео, я потанцевал на столе, это интересный опыт для моего канала, надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, пишите обязательно комментарии, свое мнение о девушках, о всей этой ситуации, что вы думаете, и подписывайтесь на канал обязательно, до новых встреч!